Ребят, я сейчас предлагаю поиграть в игру под названием «Вспомни 90-е». Э, я родилась в 90-е, да? На самом деле в 90-е... А, в конце 90-х у меня штатив падает. Вот. Игрушка. Ну, это я знаю, это Тетрис. Кино. Ну, это... Да, уберись. Подсказки. Это я знаю, это Матрица. Это Дэнди, это Дэнди, я узнаю. Дэнди. Быстрее, пока меня не забанили. <смех> О, это... Блин, телекомпания Вид, вот, точно. Там Поле Чудес, там Якубович, все дела, Вид. Телекомпания, так, дальше. Да куда мне такие звуки? <смех> Бибер, что ли, младшего поколения? Нет, ну такого парня я не знаю. Какой-то э -э скр, -скр 90-х лет. Мы можем это пропустить? А, ну да, и мы можем это пропустить. Блин, это Альф. Альфки были, ладно. Д, Де. дебил что ли? Там что это? Децл Аллашара, Тамагочи, мозаика, похоже на мозаику, но Лего нашего времени. Мозаика, ну как она называется? какие то шарики, пластилин, а, -а, -а бисер. Я ни за что в жизни не угадала, что это вот бисер. Вот бисер. Вот это, это явно не бисер. Это какой-то, не знаю, что-то... Тут еще какие-то всякие штуки разные, большие, но это явно не бисер. Я, человек, э, 10 лет увлекаюсь бисером, и я ни за что не догадалась бы, что вот это вот бисер. Ельцин? Подожди, тут еще фамилию надо? Нет, это уже сложно для меня. Вот. Все, отлично. А, это я знаю, это что-то там дети шпионов, что-то там... Этот мужик там был, а негр что, золот спайса делает. Зима. Зима! Зина? А, да. Ну, может, Зина, кстати. Нет? <laughs> ну, ладно. Зена. Зана. Зона! Зона! А, нет, он нету. Да, да что это такое? Ну я же говорю Зина, Зена, Сена, да я же сказала, да боже мой. Так это зарубежный сериал, боже мой, откуда я должна это знать, это зарубежный сериал, боже мой. И вообще не факт, что его крутили по русскому телевидению, вот смотрите, вот эти вот все вот люди, вот, вот это вот. Это это зарубежный сериал. У меня аж экран потух, он просто не может этого выдержать. Как он называется-то? Не, ребят, я сдаюсь, вот даже интернет не может найти этого. Команда А? Чего? Крашка моя, я по тебе скучаю, Я от тебя письма не получаю, Ты далеко и даже не скучала, Но я вернусь, вернусь, чтоб ты узнала. Чувак с Тулом ударяет другого чувака. Как это еще можно назвать? Все. Рест рестлинг. Я узнаю. Кузя. Да. А, это что за это мистер Пропер? Сейлор Мун. По-моему, только я ее смотрела в детстве. И все. Ну, это единственный мультик, который вот я помню. Прям прям вот в далеком детстве. Самый первый мультик, который я помню. Знаете, похож на этого чувака из хоббитов. Как его звали-то? Аурики Ну мне уже подсказали, поэтому это было просто Звездные войны Карл, скажи мне Карл, Герасим Геркулес. А, ну, может, нет. <свят> Геракл? Ну, почти как Геркулес, ну я угадала. Все, идите нафиг, я угадала. <свят> Гарри на наркоте, что ли? Ну, подходит почти. Баран, ну, подходит. Ты лох? <свят> Эй, Артур, ты лох? Да, я слишком часто записывала, послышала, что мне уже, кажется, <свят> в этой аудио-части послышала, что Артур лох. Если меня смотрит какой-то Артур, вы не обижайтесь, это аудиозапись, я могу ее еще раз включить. Может быть это Артур? А может это первое слово? Артур, ло, лошара, ло, лолка, лалка. Электроника! Товары. Что? Ну тут всякое, может быть, там рисование, карандаши. Ладно, я думаю, на вот этом вот забавном Пикачу можно уже заканчивать, потому что что-то какое-то слишком длинное видео получилось, или мне так кажется. В общем, всем пока, всем удачи. С вами была Лями Фокс. Да господи, кто же не знает, это Mortal Kombat. да та та та Тау! Не ори, пожалуйста. Комбат. Ясно? Все.